Далее у нас идут суперкуки. Суперкуки — это достаточно обобщенный термин, используемый для обозначения методов, предназначенных для постоянного отслеживания пользователей путем размещения таких куки в браузер. Суперкуки создаются таким образом, чтобы пользователю было сложнее обнаруживать их и удалять, потому что их нельзя удалить таким же образом, как обычные куки, которые мы рассматривали. Хороший пример суперкуки – это EvoCook. Он использует различные методы для избежания, обнаружения и удаления. Есть целый набор подобных методов, но по своей сути все они являются способом размещения чего-либо в браузер. В числе подобных методов флеш-куки, то есть данные локального хранения. Изолированное хранилище Silverlight. Сохраненные куки в RGP-значениях, автогенерируемых, принудительно кэшируемых изображениях формата PNG с использованием HTML5 тега Canvas для обратного чтения пикселей. Это особенно умный метод присваивать уникальные цветовые значения нескольким пикселям каждый раз, когда новый пользователь посещает веб-сайт. Разные цвета сохраняются в кэш браузера каждого отдельного пользователя и могут быть загружены обратно. Значение цвета пикселя ⁇ это уникальный идентификатор, который идентифицирует пользователя. И очистка куки вам не поможет. Куки могут сохраняться в историю посещений в теге сущности http и t. WebCache. В cache window.name в хранилище data в «Интернет-эксплорер». Далее есть целый ряд способов сохранения куки с помощью HTML5. Хранилище сессий, локальное хранилище, глобальное хранилище, хранение в базе данных SQLite, индекс DB, и даже можно использовать эксплойты, чтобы попробовать сохранять информацию. Например, есть уязвимость, когда аплет совершает побег из песочницы. Она используется в веб-куке. Когда веб-сайт замечает, что вы удалили часть суперкуки, информация грузится заново из другой локации. Например, вы почистили куки в браузере, но не почистили флеш-куки. Веб-сайт скопирует значение флеш-куки в куки вашего браузера. Суперкуки очень устойчивы. Куки, которые после удаления воссоздаются из бэкапов, хранящихся за пределами браузеров, в выделенных куки-хранилищах, называются зомби-куками. Также есть внедряемые суперкуки от операторов сотовой связи. Каждый раз, когда вы отправляете HTTP-запрос через оператора связи или интернет-провайдера, любого, кто находится посередине между вами и пунктом вашего назначения, они могут вставлять куки в ваши запросы и ответы. И пользователь не может этого избежать, потому что каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт с помощью своего смартфона, система оператора связи размещает этот суперкуки куки в HTTP-заголовке, так, чтобы сервисы сайта могли идентифицировать посетителя. Вернемся к сайту BBC еще раз. Здесь показан наш запрос — вот сюда внедряется суперкуки. Это наш запрос. И куки внедряется на пути от нашего браузера до сайта. Мы даже не узнаем о нем. Сайт получит его и будет знать, кто вы такой и откуда пришли. Суперкуки позволяют рекламным сетям и средствам массовой информации отслеживать людей по всему интернету, даже если вы удаляете куки. Это позволяет сетям выстраивать профили пользовательских привычек и встраивать им таргетированную рекламу. Если вы хотите узнать об этом побольше, почитайте интересный материал. Восстание мобильных отслеживающих заголовков. Как операторы связи по всему миру угрожают вашей приватности. Единственный способ предотвратить отправку информации в заголовке – это принудительная настройка веб-браузера на использование только HTTPS сайтов. Однако это наложит некоторые ограничения, если вы хотите посещать сайты, которые не работают по HTTPS. В качестве альтернативы можно сменить оператора связи или провайдера на такого, который не использует подобную технологию. Хотя со временем это становится все труднее сделать. И если вы отправляете данные по HTTPS со своего узла на узел получателя, используя N2N-шифрование, то это полностью затрудняет их перехват со стороны провайдера или оператора связи. Они теряют возможность внедрять что-либо в трафик без взлома шифрования. Если это сделать, то операторы связи зайдут слишком далеко. Но если речь идет об обычном HTTP, они могут видеть весь трафик как простой текст, как вы видели это в Bird Proxy. В этом случае они смогут легко вставлять какие-то вещи в ваш трафик. Так что HTTPS — это решение, но с определенными ограничениями. Либо же отказывайтесь от таких провайдеров и операторов связи и переходите к тем, кто не занимается подобными вещами. Для клуба Идентификация браузеров по отпечатку или утечка информации о браузере. Когда вы посещаете веб-страницу, браузер добровольно отправляет информацию о своей конфигурации. Например, User Agent, шрифты, которые вы используете, тип браузера, расширение и так далее. Если эта комбинация данных достаточно уникальна, появляется возможность вашей идентификации и отслеживания. По иронии, плагины, которые вы устанавливаете для большей безопасности, в действительности делают вас более уникальными. Существует инструмент, созданный EFF под названием Panoptic Click, для тестирования, насколько уникален ваш веб-браузер. Перед вами адрес сайта. Можете нажать «Протестировать меня». У нас тут отключена Java. Мой результат. Отпечаток вашего браузера уникален среди почти 6 миллионов протестированных браузеров. На текущий момент, по нашим оценкам, ваш браузер несет по меньшей мере 22,5 бита идентифицирующей информации. Чтобы не попасться по отпечатку, необходимо быть менее уникальным, быть более дефолтным, быть более среднестатистическим. И мы обсудим возможные способы, как этого достичь немножечко позднее. И если вы хотите взглянуть, какую еще информацию ваш браузер отдает, есть сайт под названием ipleak.net. Понятно, что ваш IP-адрес всегда будет показываться. DNS. Можно увидеть, пользуетесь ли вы ТОР. Общее местоположение. Мы уже обсуждали это. Также ваш браузер, его тип. Принимаете ли вы куки или Java? Размер экрана. Расширение, которые у вас установлены. Java, iTunes. Список может быть длинным. У меня здесь реально достаточно дефолтный браузер в данный момент. Заголовки. Майм-типы. Если вы зайдете на IPLEAGUE.NET, возможно, увидите гораздо больше информации, чем здесь. Потому что, как я уже сказал, сейчас у меня реально дефолтный браузер. В общем, количество информации, которое раскрывается о браузере, действительно впечатляет. Но большая часть этой информации отдается с целью обеспечения работы функционала браузера. И если удалить способность браузера отдавать подобную информацию, вы удалите часть его функционала. Ваш браузер и функционал вашего браузера также может отдавать информацию, с помощью которой можно будет отследить вас. Во-первых, речь о геолокации. Firefox и другие браузеры могут сообщать сайтам ваше точное местоположение. Они могут находить информацию, более релевантную для вас, или таргетированную рекламу. Можете зайти на сайт browserslx.com/geo. Появится всплывающее окно с вопросом о том, разрешаете ли вы сайту доступ к вашему местоположению. Это пример геолокации. Ее можно отключить. Можно выбрать «Никогда не делиться местоположением». В некоторых браузерах есть средства защиты, типа Safe Browsing или защиты от фишинга. Подобные средства оповещают вас каждый раз, когда вы посещаете веб-сайт, о том, есть ли какие-либо проблемы у этого сайта, связанные с вредоносным ПО и фишингом. Это хорошо для безопасности, но является проблемой для приватности. В браузерах есть такие вещи, как SendPix, отправка пост-запросов. Они могут быть использованы для вашего отслеживания. Есть такая вещь, как WebRTC. Также может использоваться для отслеживания и выяснения IP, расширения и плагины. Если вы устанавливаете расширение, оно может отправлять данные наружу своему создателю. При помощи JavaScript может осуществляться идентификация браузера по HTML5 тегу Canvas. Ну и история браузера. Тот, у кого есть доступ к вашей машине, может изучить историю просмотров или другие закашированные данные, хранящиеся на машине. Это может быть сделано удаленно, либо при локальном доступе. Непосредственно операционная система может отслеживать ваши действия. У нас будет целый раздел, посвященный слежке со стороны операционных систем. Более современные системы в состоянии отправлять любую информацию вовне. Особую озабоченность вызывает Windows 10. Не стоит забывать про приложения и программное обеспечение. Любые приложения, которые вы ставите, могут отправлять данные. Даже приложения безопасности, такие как ваш антивирус, постоянно обмениваются данными и постоянно получают обновления. Есть приложения, преднамеренно созданные для слежки. Например, шпионские приложения для родительского контроля. В целом, различные шпионские программы, которые люди покупают. Например, если подозревают свою вторую половину в измене, ставят их на компы и следят за ними. Далее по списку. Вредоносные программы. С ними все очевидно. Киллогеры. РАД. Программы удаленного администрирования. Трояны. Также сетевые устройства. Роутеры, свечи, фаерволы. Ваши данные путешествуют в интернет, пересекают эти устройства. Эти устройства могут писать логи. Далее, DNS. Есть две проблемы с DNS. Первая проблема в том, что ваши DNS-запросы могут быть записаны тем, кому вы их отправляете. Как правило, это ваш интернет-провайдер, но вы можете изменить это. Вторая проблема — утечка DNS. При использовании защищенного соединения, типа VPN-туннеля, может происходить утечка DNS, при которой DNS-запросы отправляются через обычную нешифрованную сеть, а не через защищенный туннель. Давайте рассмотрим этот пример. Здесь показан мой IP-адрес и DNS-адрес. Может так получиться, что когда я захожу на этот веб-сайт, и при этом я под VPN, но я не скрыл, где находился мой DNS, адрес DNS моего интернет-провайдера может быть раскрыт. Есть приложения, обновляющиеся автоматически. Это отлично для безопасности, но плохо для приватности. И любые автоматические соединения, которые приложения производят, могут использоваться для отслеживания. Сообщения об ошибках, отправляемые разработчикам. В общем, отслеживается очень многое. Когда речь заходит об отслеживании, вы сталкиваетесь с очередной гонкой вооружений, потому что для слежки за пользователями вкладывается огромное количество денег. По мере того, как мы придумываем способы защиты от этой слежки, будут создаваться новые изобретательные методы для ее продолжения. Это продолжительная гонка вооружений. Как бы то ни было, мы рассмотрим все методы для защиты от этого, чтобы обеспечить вашу приватность, в зависимости от уровня ваших потребностей, от средней степени озабоченности до установления тотальной анонимности. Если мы задумаемся о слежке в гораздо более крупном масштабе, если у вашего противника имеются достаточные ресурсы, например, это правительство, уровень их возможностей по слежке и мониторингу завязан на количестве населения. Любой, у кого есть доступ к крупным массивам интернет-трафика, может создавать профили использования интернета на каждого видимого пользователя в сети, которого они могут зафиксировать, и профиль пользователя для каждого отдельного видимого веб-сайта или сервиса в интернете. И для того, чтобы иметь возможность для массовой слежки, необходимо собирать то, о чем мы говорили. Куки, суперкуки, IP-адреса, отпечатки браузеров, рефереры, метаданные и все прочие типы идентифицирующих индикаторов. Центр правительственной связи Великобритании называет это идентификаторами обнаружения объектов или событиями присутствия, которые по отдельности мало что значат. Но как только у вас появляются ассоциации и связи между ними, вы начинаете выстраивать профиль интернет-пользователя и того, как он использует интернет. Это позволяет наблюдателю установить ваши политические связи, религиозные убеждения сексуальную ориентацию, то ваши друзья, семья, коллеги и использовать это для построения детального профиля. Это возможно только в том случае, если трафик проходит через оборудование, которое они контролируют, либо которым владеют. Для создания подобных профилей должны иметься возможности собирать всю эту информацию. Это должен быть противник с достаточными мощностями. Центр правительственной связи Великобритании, про который я говорил, это английская версия АНБ, записывает интернет-трафик, например, с помощью аппаратных устройств для сбора информации, которые они встраивают в международные оптические кабели, по которым перемещается международный трафик по всему Миро, В целом, им очень повезло с географической точки зрения, поскольку огромное количество интернет-трафика проходит через Великобританию. И имея в наличии эти идентификаторы обнаружения объектов, типа Куки, и если создать ассоциации между ними, либо даже заключить соглашение с такими компаниями, как Google, Microsoft, Apple, Facebook, вашим интернет провайдером или любым, у кого есть информация о том, кто вы такой, они могут мгновенно узнавать, кто вы такой, из информации, которую вы предоставили этим компаниям. И соглашение даже не обязательно заключать. На определенном этапе в прошлом вы уже могли раскрыть связанные с вами идентификаторы. Ваши куки, IP-адрес, адрес email. И другие идентификаторы обнаружения объектов. И все это хранится в разведывательной базе данных. И все эти ассоциации и перекрестные ссылки идентифицируют вашу личность. И если вы живете в одной из стран Альянса 14 глаз, в Китае, в России, или по факту в любой технологически развитой стране, можете быть уверены, что на вас имеется профиль или профили по вашему использованию интернета а также ассоциации и ссылки между всеми вашими идентификаторами обнаружения объектов, такими как куки, суперкуки, ip адресам которыми вы когда-либо пользовались, и так далее. Все это изначально может и не вести напрямую к вам. Идентификаторы могут быть ассоциированы с вашим браузером, например. Далее становится известно, что с вашего браузера осуществляется выход в интернет с определенного количества IP-адресов. Подобные профили ассоциированы с вами не напрямую. Но если вас берут в разработку, становится возможной прямая ассоциация с вами. Приведу пример. Если вы проявляете нерелигиозные наклонности в теократическом государстве, которым интересуются людьми, не разделяющими установленные правила, на ваш профиль могут обратить внимание и провести дальнейшее расследование, могут связаться с вашим интернет-провайдером и выяснить, кто вы такой, затем установить таргетированное наблюдение. Профиль формируется на основании данных массовой слежки, а затем начинается целевая слежка. Все это начинается с куки, суперкуки, IP-адресов и всего прочего, что входит в понятие идентификаторов обнаружения объектов или событий, присутствия. Многих людей деанонимизируют, поскольку они проявляют беспечность на ранних этапах, до того, как они понимают, что им нужна безопасность. Лишь спустя какое-то время они начинают относиться к безопасности более серьезно, но к этому времени они уже становятся целями для активной слежки. Либо они создают определенные ассоциации между своей известной личностью в интернете и приватной личностью. Ассоциации и профили формируются исходя из истории просмотров, чатов, обмена сообщениями, имейлов, общения посредством Skype и других подобных мессенджеров текстовых сообщений, мобильной связи, местоположения, взаимодействие в социальных сетях, поисковых запросов в Google и других поисковых системах, поиски в Google Maps, посещение сайтов с контентом для взрослых, новостных сайтов, форумов, блогов, а также на основании метод данных, то есть информации о другой информации, информации о передвижениях, друзьях по социальным сетям, с кем вы общаетесь посредством электронной почты, текстовых сообщений, звонков, метаданные о ваших паролях, о ваших имейлах. И также ваши противники будут искать информацию об инструментах, позволяющих пользоваться интернетом анонимно. Любые действия, которые вы предпринимаете для сохранения своей анонимности, Могут пометить вас для изучения. Если вы ищете в Google информацию о VPN, к примеру, или об использовании ТОР, Читайте о Dark Web, понятно, что все это будет иметь для них смысл, если в этом заключается их работа. Мониторить ваши действия и выискивать факты применения методов для противодействия их мониторингу. Даже прохождение этого курса может пометить вас. Однако, в целом, шифрование помогает от подобного пассивного сбора данных. И правительство работает над тем, чтобы научиться обходить шифрование либо посредством законодательных мер, либо с помощью технических средств. Об этом идет речь в разделе о криптографии. Должен отметить, что в моей стране Великобританское Британии центр правительственной связи пытается обеспечивать безопасность для государства и людей путем проведения подобной массовой слежки. Их мотивы в этом отношении достойны восхищения. Однако методы, которые они используют, находятся под большим вопросом. Действительно ли массовая слежка делает государство безопасным и защищенным, а людей свободными?